Однозначно, это одна из самых популярных марок в Украине. Здесь все припилено просто. Здесь мотор 1.5 TSI с турбиной, прямой впрыск. И сюда мы установили ГПО. Крайп И сегодня у нас... Всем привет еще раз! У нас сегодня на тесте интересная, популярная модель автомобиля Шкоды. Есть Кадиаки, но это меньше, это Шкода Корок. Здесь мотор 1.5 TSI с турбиной, прямой впрыск. И сюда мы установили ГБО, Прайта и EB. И сегодня у нас будет тест этого автомобиля, я вам покажу. Расскажу про газовое оборудование Расскажу про расход Расскажу сколько это стоит И попробую протестировать данный автомобильчик Это я вам скажу аналог Q3 Это кроссовер K1 Хотя тут с просветом у него вопросы Но не дотягивает он реально до кроссовера Ну вот посмотрите как вам в салоне Здесь у нас вы видите коробка DSG Они бывают двух типов Мокрая и сухая. Кстати, напишите мне в комментах, какая стоит коробка в коробке. Вот. Здесь все по-взрослому. Здесь даже, видите, есть кнопка старт-стоп на месте замка. Ее так, ну, не, не очень, я скажу, ее прикольно здесь поставили. Можно было и здесь поставить, можно было и здесь ее поставить. Было бы намного удобнее. Здесь есть такая, такая, бардачок такой, очечница центральной панели ну, салончик достаточно скромный потому что это шкоды понятно что тут нету анатомических анатомических сидушек нету вентиляции нету приводов нету регулировок все вручную крутится я там под себя настраивал крутил собираются они в украине на заводе Еврокар но посадка здесь повыше я вам скажу боковые зеркала мне нравятся то есть обзор достаточно такой хороший автомобильчик компактный больше я бы сказал для города то есть по городу здесь можно на нем передвигаться что такое 1.5 турбо с 7-ступенчатой DSG. Его особенность – он работает по циклу Миллера. Что это такое? Ну, представьте, у нас, в принципе, двигатели TSI созданы, чтобы быть крайне экономичными и экологичными, а тут им еще удавку на шею надели, и они вообще, бедняги, задыхаются. Когда у вас поршень идет на такте впуска вниз – Впускные, соответственно, клапана закрываются еще до того, как поршень, собственно, дойдет до нижней мертвой точки. Это повышает геометрическую степень сжатия, позволяет вполне использовать то небольшое количество топлива-воздушной смеси, которая все-таки оказалась в цилиндре, ну и, соответственно, это повышает экологичность и экономичность. А для вас, как покупателя, это значит, что когда вы едете на совсем низких оборотах, у вас внутри очень неприятное акустическое давление. Мотор ворчит, бормочет, неприятный тембр и резонансные частоты у него. Плюс к этому на самых маленьких оборотах, когда вы не просите от него много, он переходит в режим двух цилиндров. Но тут вообще тушите свет, это надо срочно выключать, потому что да, возможно вы сэкономите стопку бензина на 3 миллиона километров, но ехать так вообще ни разу неприятно. Я не видел пока видео обзоров с установкой на эти моторы и на шкоды шкода однозначно это одна из самых популярных марок в украине у меня когда-то были шкоды я знаю о чем я говорю у меня был атмосферник был турбированный мотор это в принципе цена и качество оптимальный вариант хотя конечно ну есть нюансы, есть недостатки, возможно, о которых мы тоже поговорим. Ну, бедновато она в комплектации однозначно, а цена у нее такая. Вот эта вот комплектация с автоматом э, стоит порядка 21 тысяч долларов. Данный автомобиль, он 18 года, здесь минимальный пробег на нем. Итак, сколько стоит установка? Первый вопрос, который будет интересовать владельцев э, корогов и кодиак это модель чуть э, классом выше и больше по габаритам и размерам корог это еще раз повторюсь это аналог q3 кодиак это он больше кстати q5 если брать там по аналогии э, с одноклассниками он побольше и даже по моему есть семиместные местные короги итак какие здесь бывают моторы Тут есть однолитровый мотор, но это вообще ни о чем. Есть, значит, 1.5. Что такое 1.5? Это 1.4 TSI, который чуть-чуть расточили, он превратился в 1.5. Там 150 лошадиных сил. Говорю сразу же, на эти моторы они достаточно технически хрупкие, поэтому масло нужно менять каждые 7. 8000. Имейте в виду это. Очень важный момент, если вы хотите, чтобы данный мотор хотя бы без проблем, там, порядка 100 тысяч, вы на нем откатали. Потом, к сожалению, ну, будет капиталка, потому что объема мало, а, ну, не вытягивает. И ресурс у них так себе. Вот этот вот значок. Кстати, напишите, кто в курсе, что означает данный значок. Шкодоводы. Вы должны знать. И откуда он появился. Стрела и гребешок. Ну, у него есть смысл. Железный. Железный капот. Железный, тяжелый. Понятно, что нет. Могли бы поставить пару клиентов, амортизаторов пару подъемников, да, ну вот, вот это вот ерунда, ну хоть шумка есть уже плюс, итак, мы видим здесь что, здесь TSI на 1.5 мотор, это редуктор, это фильтр с отстойником, форсунки здесь под крышкой, маленький моторчик такой компактный, Ребята, вы явно такие затейники. Как вы вообще поназывали свои модели? Кодиак, Корок. Там, блин, реальный язык сломаешь. Багажники у нас здесь, вы видите, баллон под запаску 54 литра. Для данного объема мотора я вам скажу, что это 40 литров здесь поместится. Памбутана Значит Соотношение Какое будет соотношение бензина и пропамбутана 80 на 20 Понятно, да? Бензин здесь нужен Для замещения Какое то поколение Ребята, забудьте про поколение Это история придуманная для того Чтобы вас запутать. Есть два варианта подачи топлива. В газообразном и в жидком виде. А пятое, четвертое, шестое, седьмое. Это все путаница, я вам говорю. В Европе такого нет. В Европе такого нет. Здесь газ подается в газовой фазе. Есть еще в жидкой. Это другие производители оборудования. Там насос в баллоне. И газ продается в жидком виде. Как вам внешний вид корока? Мне нравится Кадиак, я вам скажу. И у Шкоды и Kodiaq есть интересная модель. Они у них называют РС. Шкода Октавия РС. Шкода Кодиак РС. Это такая полуспортивная версия. Там, с дисками, с накладками, с чипом, с каким-то, и с чуть повышенной мощностью. Но, насколько я знаю, RS РС короков нет. Есть Кодиак. она в принципе неплохо. Мы не забываем, что это Шкода. Здесь ну, нету спортивной там или похожей на спортивную подвески, и ходовой. Здесь все предельно просто. Полный, все хорошо, нет повторных колебаний, нет каких-то излишних вздохов Но когда вы добираетесь наконец до каких-то заплаток, до острых неровностей Подвесочка понемногу начинает вас тыкать Да, это, конечно, не так сильно, как, например, Кодиак с электронно управляемыми амортизаторами Ну и точно эта машина плавнее, чем Volkswagen Tiguan И мой тестовый участок Вчера я уже ямы на нем поделал И осталось просто найти их Песчаный берег Северного моря. Здесь можно ездить, это абсолютно легально. Только чтобы здесь ехать, надо вырубить, конечно, антипробуксовочную систему, иначе можно далеко и не уехать. И мы ищем поперечные колеи, чтобы послушать, как работает подвеска на отбой, потому что это одна из ключевых проблем машин на МКБ. Вот, начинается уже у нас постукивание, побрякивание. Да, начинает уже разговаривать подвеска на неприятных неровностях более того заметно некая нехватка энергоемкости потому что передняя подвеска кажется то и дело замыкается на буферы сжатия но с точки зрения именно акустического комфорта пока все неплохо держится она молчком а вот здесь уже от началось да был у нас удар такой как будет например где-нибудь в центре, на переулочке, где положен лежачий полицейский непогост. Вы когда его проедете, на спрыжке обязательно услышите вот этот бум традиционный для Volkswagen и Шкоды. Итак, сколько времени занимает установка на данный автомобиль? Это минимум два дня, чтобы соблюдалось качество установки и монтаж. Это важный момент. Стоимость установки стоимость установки на данные моторы 2.5 TSI, 1.6, 1.8 TSI, 2.0 TSI Стартует от 850 евро под ключ Без учета сертификации, чтобы вы понимали Потому что с января месяца в Украине Новые правила по сертификации Если вы хотите вписать ГАЗ ГБО в регистрационные документы Это отдельная история Это отдельная стоимость И мы это делаем Стоит это От 2500 гривен Сертификация Это отдельная процедура Гарантия у нас на установку На сейчас мы увеличили Гарантию гарантия у нас от 5 лет При соблюдении Определенных условий Они прописаны в гарантийной книжки это важный момент кстати вот здесь вот слева кнопка переключения газ бензин куда здесь можно установить заправочную В лючок да можно но здесь настолько слабый металл его тут почти нету что пистолет если его потом будут заправлять и будут вешать да вот эту вот всю историю он вывернет это неправильно и у нас остается два варианта. Это в бампер куда-то сюда. И это под бампер спрятать. Ну, в данном случае у нас заправочная спрятана здесь. Вот оно. Вы видите? Это чтобы заправщики потом не ругали владельца зимой. Такое бывает, я вам скажу. И это реально не смешно. Пишите в комментариях, если у вас вопрос по автомобилям, вопрос по оборудованию, да, по комплектации, не стесняйтесь. Вы знаете, что нужно делать. Да? Нужно нажимать колокольчик, подписываться на наш канал, писать комментарии. И всем пока.